Рассмотрел, значит, я региональные квалификации чемпионата мира и, знаете, господа, очень много мыслей меня посетило. Жаль, что эти думки не самые приятные, но давайте обо всем по порядку. Здарова, мужские мужчины! Сегодняшний киноматериал я хотел бы провести в уютной ламповой атмосфере с взаимным диалогом с вами, брата-братья. Я много буду говорить о том, что мне понравилось и что вообще не понравилось. Возможно, у нас будут схожие мнения, а возможно и нет. Если я что-то упущу, то в комментариях дайте мне об этом знать. Но что точно я не упущу, так это крутейший клан Аспид, который не стоит на месте и развивается семимильными шагами. Мужики играют КВшки, скримы, турики призовые громят, и ко всему этому поддержку получают от крутейших партнеров. Прямо сейчас Аспиды открыли набор в свои составы по королевской битве и сетевой игре, и первых трех счастливчиков они возьмут без проверки. Без долгих раздумываний, залетай в дискорд Аспидов, затем ищи чат, клан, аппликейшн, чекай и составляй заявку по аналогичной форме. Пока рассматривается твоя анкета, это другие чаты не забудь навестить. Короче, отец, действуй и залетай к башню с носящим тащером по ссылке в описании кто немножко уже посмотрел данный турнир в курсе какое оружие там брали чаще всего это вам не of пистолет пулемет мобайл это уже конкретно Call соло феник и Edition. Yeah. к этой теме я еще вернусь но давайте все-таки начнем с положительных моментов этого чемпионата огромный жирный плюс организаторам за охрененно оформленную трансляцию круто что есть студия аналитики в которой тусуются всеми известный бобик комментит он не Жаль, что английский язык у меня на уровне iPhone из Вася. К слову, вы только гляньте на переходы из студии в саму игру. За это технарям отдельный респектыч залетает. Если поговорить непосредственно про трансляцию матчей, то тут вообще нареканий не может быть. Как минимум, я насчитал 4 разные камеры, задействованные в эфире. То есть, два человека снимали красивые планы с пролетом по локациям, а оставшиеся от первого лица движ. Режиссер трансляции грамотно переключал камеры и в общем плане все выглядело очень добротно. Также я решил перечитать правила и регламент чемпионата и оказалось, что уже на этой стадии региональных матчей плей-офф, если что это четвертый этап, игроки повсеместно использовали партнерскую мобилу от Sony. Причем на первых трех этапах допускались планшеты. И это максимально странно, как по мне. Например, в прошлом году, когда я следил за японскими регионами, региональными этапами, я тот еще прикол словил. Одна Тима прошла фуллстаком на планшетах до данного этапа. Старян ее название я уже не вспомню, И слилась в Солянова, когда ее пересадили на Сотики. Хотя, как говорится, на войне все средства хороши, поэтому их судить не будем. А вот сейчас я буду излагать свое субъективное мнение по поводу Ганов и их выбора. И, собственно, поговорим о топе пушек этого чемпионата. Третье место. Вспомогательное оружие коротышка. Как ни странно, его брали во все режимы, но больше всего он раскрывался на режимах захвата. захватом. Причем киберы брали его в паре с феником и вообще не парились. Все-таки сейчас из дополнительного оружия это самый сильный и эффективный аппарат. Я заметил, что с ним люди играли и от мушки, и от бедра. Но лично я привык все делать от бедра, этого вполне хватает в клоуз-файтах. Второе место занимает Холгер. Его еще не успели обработать разработчики, и на данный момент этот пулемет в своем классе самый лучший. К тому же у него есть гибридные модули, которые делают из него штурмовку, которая тоже смело конкурирует с такими пушками, как какой-нибудь Айсвал. К слову, я немножко тоже удивился, что специального автомата практически не было на турнире. Лишь изредка пару раз он лет пролетал на холгере киберы повсеместно используют коллиматор сборка собственно вот такая ну и конечно же первое место соло феник Лично мне было крайне грустно наблюдать такую картину, когда абсолютно все юзали данную имбалансную ппшку. Игроков винить тут не в чем, ведь это турнир, на котором нужно брать максимально полезные и эффективные волыны. Поругать мне хочется разработчиков и тестеров, из-за которых подобные моменты и случаются. Такое впечатление, как будто в колде всего три пушки и больше не с чем играть. Как по мне, это самый хреновый чемпионат в плане оружия. На прошлое хоть какое-то разнообразие было, спору нет, там хг-40 доминировал, но игроки еще скары и хабары брали, а сейчас где это все? Если кто-то думает, что я несу какую-то чепуху, то ловите пруф, в котором вам станет ясно, что коротышку, холгер, айсвал и феник понерфят в будущих сезонах. Знаете, мужики, я даже начал немного жалеть, что не так давно материал про топ-пистолет пулеметов сделал. Туда как раз-таки я феник на первое место засунул. И, возможно, на чуть-чуть в нашем комьюнити его кликабельность я повысил. Я даже дизмораль успел словить не так давно. Хочу, значит, для удовольствия и отдыха пару каточек на легах поиграть со снайпушкой и бац, тиммейты и соперники играют с фениками и какая-то небольшая часть с холгерами. Довольно сложно играть против феников, когда со снайпой на средних дистанциях и когда мой КДА доходил до неприличного, мне приходилось брать эту злосчастную волыну, чтобы совсем в грязь лицом не ударить. Короче говоря, довольно грустная история происходит. В простой сетевой бой с ботами идти неинтересно, а в рейтинге большинство и не знают, что другие пушки есть. Мета-дрочеры, одним словом, и даже их я ни в коем случае не осуждаю. Это не вина игроков, все дело в нашем корявом балансе оружия. Согласитесь, было бы прикольно наблюдать на чемпионате людей с криками, ну или с КСами. На этом ивенте даже дробаши я не увидел, только феники и холгеры. Ладно, это все лирика, играете с чем нравится, тут вопросы только к разработчикам. Снайперские винтовки киберы брали только на режим с закладкой бомбы, и это была не стареющая DLQ-30. 3, хотя в прошлом году преобладал Локус. Аналогичная ситуация и с навыком оперативника. На смену аннигилятору пришла машина смерти ее тоже урежут со временем. Я почему-то не увидел ни одной ракетницы в дополнительном слоте оружия, хотя, наверное, стоило бы, потому что часто мелькали такие скорстрики, как автоматическая турель и гляв. Помимо этого использовались еще кассетные удары и дроны-убийцы, а вот БПЛА вообще не трогали. И все по одной простой причине, это голосовая связь. Если вы смотрели игры киберов непосредственно от их лица, то вы прекрасно меня понимаете. Гораздо профитнее информировать команду войсом, да и к тому же на турике все плотно друг с другом играют, поэтому киберы не занимают слот светилкой, а освобождают ее для того же дрона убийцы. Нам же простым игрокам без светилки никуда, особенно если вы играете с рандомами. Бросалки и тактическое снаряжение по сути дефолтные использовалось. Его вы можете видеть на ваших экранах. Ну и перки самые обычные. На этих региональных квалах я лично для себя ничего нового не открыл. Примерно то же самое было и в прошлом году, только разнообразие пушек было какое-то хотя бы. Надеюсь, в будущем сезоне произойдут обещанные нам изменения с упомянутыми пушками. Мета опять перекочует какой-нибудь другой ппшке и все начнется по новой. Мне страшно представить, что будет, когда разработчики все-таки осмелятся добавить перк расправа для ношения двух основных оружий, хотя мне сдается этого еще плясать и плясать с таким балансом. Если чуть-чуть подытожить, то оформление и организация чемпионата на хорошем уровне. А вот ситуация с балансом, конечно, такая себе. Лично мне было не очень интересно смотреть опорные пункты и захваты точек, на которых он ли были. Раньше прям кайф был, увидишь кибер с каким-нибудь ХВК бегает. На глаз чекнешь сборку и пойдешь проверять ее, уничтожает она или нет. Да и с другими пушками также. Тогда можно было для себя открыть по новые какие-то другие ганы. Ну, а сейчас вы сами все видите. Пуколки понерфят и вроде как все счастливы. Ну, кроме баланса он как бы в заднице так, наверное, и останется. Лично я буду теперь ждать игры после предстоящего нерфа. Интересно, как будут выкручиваться киберы на сей раз. Собственно, как-то так, мужики, что сами думаете про чемпионат и интересно ли вам смотреть такие матчи, где все юзают только одну пушечку? В комментариях обязательно дайте мне об этом знать. Надеюсь, я немножко вас просветил, кто не смотрел турнир, что там и как. Отдельно буду благодарен за прожатые кулаки, жму руку, с вами был Огнецкий.